Итак, мы продолжаем работу. Давайте добавим функцию, которая будет отвечать за добавление предметов в инвентарь. Назовем его AddItemToInventory. Возьмем наш массив с предметами. И здесь нам нужно сделать for ForHLoop для того, чтобы сделать пересчет по массиву. Дальше мы должны взять uh, item-reference. Uh, item-reference это у нас переменная, которая записывается и хранится в объекте. Дальше что нам нужно сделать... Uh, нам нужно проверить и свелит на валидность на item reference. Поскольку в случае валидности мы будем пропускать э, этот слот в инвентаре, поскольку у нас слоты созданные заранее. Если же item reference у нас не валидно то тогда мы э, уже будем э, записывать информацию. К нашим объектам давайте возьмем set array элемент это нам понадобится для того чтобы записать саму информацию в предметы переместим это чтобы было удобно да мы можем кликнуть два раза на линию и у нас добавится дополнительный пин. и здесь нам нужно задать item со всей информацией Давайте подключим индекс Индекс мы подключаем из нашего массива И подключаем item в вход к нашей функции То есть эта функция отвечает за добавление предмета Поэтому когда мы ее будем вызывать Нам нужно будет подать в нее какой предмет мы хотим добавить в наш инвентарь Item to add Назовем вход в эту функцию И здесь мы можем вызвать либо Return not закончить поиск, но это нам не нужно, поскольку мы закончим поиск, да, и у нас не будет проигрываться в случае валидности. Здесь мы напишем напишем find. Find to stack. То есть, когда мы будем делать стак, если мы его будем делать, то здесь будет его логика. То есть, мы нашли предмет, да, и мы дальше должны будем проверить, является ли предмет со стаком и можем ли мы в него добавить еще информацию. Но пока что мы добавляем пустые предметы и также записываем информацию о предметах без какого-либо дополнительного функционала. Давайте перейдем в персонажа, здесь на ничку, я сделаю отладку, именно чтобы проверить, собственно, эту функцию, как она добавляет нам предметы в инвентарь. Берем construct object from class, здесь вставляем self, то есть кто создает нам object, и выбираем класс base item. Здесь мы можем выбрать какую-то информацию, но лучше все оставить просто, поскольку мы можем добавить здесь пока что одну картинку, то есть это отладка, поэтому нам как бы на данный момент особо здесь не обязательно вводить какие-то значения, да, там имя, description, количество объектов. так давайте давайте шоу engine content и здесь выберем иконку чтобы у нас была какая-то иконка для нашего предмета давайте сделаем дубликат и перенесем ее к нашим текстурам виджетов и скроем обратно engine content чтобы он нам не мешал и не показывал лишние э, картинки к примеру ну и здесь мы собственно выберем ipoint э, картинку item reference э, наверное мы здесь не будем добавлять Здесь мы можем сделать спавнектор From класс, выбрать э, Inventory Айтем и подключить, собственно, то есть заспавнить объект и дать этому констракт обжекту, собственно, информацию из нашего BP Inventory Item. Ну и, собственно, сделать дострой это то есть удалить. Да, единственное, что мы не добавили собственно сам ADD item to инвентарь достаем инвентарь и делаем от item to инвентарь давайте нажмем play и собственно после обновления инвентаря да нам нужно закрыть открыть это мы потом исправим у нас добавляется собственно предмет В принципе, предмет перемещается, да, он у нас как бы есть в инвентаре. Мы также можем добавить несколько предметов. То есть каждый раз у нас будет заниматься пустой слот в инвентаре. Ну и просчет, собственно, у нас идет от нулевого индекса. И можем перемещать их, в принципе, куда угодно. Давайте здесь сделаем все покомпактнее, чтобы это выглядело более-менее. Ну, в дальнейшем мы, конечно же, удалим эту отладку, она нам, в принципе, не нужна. Давайте проверим, чтобы отладка наша работала. И, собственно мы не можем передвигать слот. Почему мы не можем? Item reference инвентарь. Сейчас мы это разберем инвентарь. Давайте здесь сделаем класс Item класс reference. Я, по-моему, в предыдущем уроке говорил, что мы это изменим на класс. И поэтому нам нужно это изменить на класс, для того, чтобы мы не ссылались на конкретный объект на сцене. То есть значит, в нашем случае у нас Item Reference – это конкретный объект на сцене, поэтому нам таких ссылок лучше не держать. Для удобства мы будем использовать Item Reference класс. Ну и, собственно, здесь мы можем взять Get Class и подать в Item Reference. Так, ну да, в принципе, да, здесь нам нужно пофиксить ошибку, то есть нам нужен isValid класс. Поскольку у класса валидность мы можем проверить только через булевую переменную поэтому нам нужно сделать здесь бранч. и в случае если класс валиден да мы можем двигать а, наш предмет давайте добавим предмет обновим инвентарь и теперь мы можем передвигать предмет до да, который уже в принципе заспавнен на сцене и после чего он удален ну, то есть, это такая отладка, и в будущем мы будем очень часто пользоваться, поскольку нам нужно будет добавлять предметы, возможно, добавлять различные предметы в инвентарь для того, чтобы, к примеру, не бегать каждый раз и не подбирать их со сцены. То есть, эта отладка нам пригодится. Так, у нас еще здесь есть ошибочка, нам нужно инвентарь, инвентарь. здесь у нас тоже нужно сделать проверку по классу, то есть валидность на класс, поскольку мы не сможем а, тогда добавлять предметы из вы from класс, также branch используем обычный вылет мы не используем. Но, в принципе, я думаю, те, кто заглядывал вовнутрь из Valida, они могли видеть функционал, который примерно ну, выполняет ту же функцию, что и булевый и Valid. Так, здесь все ошибки фиксим. Там, где у нас требуется референс, у нас здесь еще есть ошибка. Так, нам нужно здесь подключить инвентарь. Get инвентарь. Инвентарь. Uh -huh. Я здесь выставлял приват для того чтобы проверить как это будет работать но приват галочку лучше снять поскольку тогда мы не сможем получить доступ к переменной из самого виджета и тогда бы нам пришлось наоборот ссылаться из инвентаря в виджет а не из виджета в инвентарь так подключаем собственно наш инвентарь компайл play и давайте посмотрим Давайте добавим предмет, обновим инвентарь и, в принципе, у нас все работает. Можем добавить сразу несколько. Можем двигать как нам угодно и представлять как нам угодно. А, так, так, так, так. Что мы сделаем следующее? Давайте инвентарь виджет, инвентарь грид. Так, так, так. нам нужно да нам нужно сделать обновление инвентаря ну то бишь чтобы мы обновляли его вне зависимости открыт он или закрыт чтобы у нас он обновлялся при добавлении предмета к примеру давайте возьмем event initialization то есть по инициализации нашего инвентаря грида мы запишем персонажа в переменную и собственно здесь получим доступ уже из переменной, поскольку у нас сначала вызовется event инициализации, а после event construct. Давайте добавим кастомный event, это у нас будет refresh inventory. Так, У нас там какая-то ошибка. Refresh Inventory. Дальше возьмем в Rapbox, и нам нужно очистить все, что в нем находится. Мы делаем Clare Children. То есть, эта нода очищает его содержимое. То есть дополнительные какие-то элементы. В нашем случае это слоты инвентаря. Так, мы очистили. И здесь давайте сделаем for loop which break. Это нужно нам для того, чтобы мы могли в любой момент прервать наш цикл и прекратить поиск предметов, либо же свободных слотов. И после того, как мы обновим информацию, мы сразу закончим делать пересчет. Это нам нужно для того, чтобы мы в каждый слот, в каждый пустой слот не добавили предмет. Добавили только в первый пустой слот, который попадется в нашем инвентаре. И вызовем Refresh Inventory. Давайте посмотрим. Добавляем предмет. И у нас как бы предметы добавляются. Нам не нужно открывать-закрывать инвентарь. То есть наши предметы обновлены. Единственное, что у нас сейчас, скорее всего, будет предупреждение или ошибка. Поскольку у нас UI Inventory Reference не всегда может быть валиден, но ошибки почему-то не было. А, ну, в принципе, ладно, это не так важно. Если будет ошибка, мы ее пофиксим. Там просто нужно проверить на валидность. Так, так, так, так. Мы делаем обновление, refresh Inventory. здесь выровняли так давайте еще потестируем чтобы у нас не возникало никаких ошибок в дальнейшем в принципе я все уроки записываю как бы с головы заранее у меня никакого кода не подготовлено. если если вы думаете что это делается по плану это делается не по плану поэтому может что-то в будущем меняться в уроках в лучшую сторону. ну то есть, к примеру, я сделаю какую-то функцию в дальнейшем, возможно, я найду решение лучше и, собственно, обязательно вам его покажу. да, вот у нас есть ошибка о том, что у нас обновление инвентаря не может произойти, поскольку я инвентарь дифференс при закрытом инвентаре будет ссылка пуста. И поэтому нам нужно сделать валидность UI Inventory Reference. И делать refresh inventory только в том случае, если у нас инвентарь, собственно, открыт. И если у нас инвентарь открыт, у нас собственно будет UI Inventory Reference. Переменная заполнена. То есть валидна. Compile Save. Жмем Play. Потом добавляем передвигаем, закрываем, выходим, и ошибок у нас никаких нет. Ну, я думаю, на этом мы урок и закончим.